Привет, ты снова с пикетом. Сегодня 8 марта. Да. Расскажи, что у тебя за плакат. Ну, данным плакатом сегодня, какой день 8 марта, решил выйти. Чтобы, наверное, все-таки люди задумались, в частности, женщины, задумались, куда они отправляют своих мужчин, сыновей, мужей, детей. И для чего они туда их отправляют чтобы они четко понимали и видели, наглядно даже, какие вернутся оттуда мужчины. Они вернутся покалечены не только физически, но и морально. Искренне надеюсь, что люди, облаваненные пропагандой, все-таки начнут задумываться и понимать, что их ждет дальше после этой войны. Ты сама рисуешь все свои плакаты, да? да? Это э, твое творчество. Да. А какова судьба у предыдущих плакатов, когда тебя забирала полиция? Что с ними сейчас? Они отдали их или они у них? К сожалению, нет, меня их изымают, и насколько я понимаю, их больше не вижу никогда. Э, слушай, многие в комментариях все время спрашивали, интересуются, как обстоят дела по предыдущим задержаниям, чем все закончилось, какие новости, короче. Было объяснительно у меня один раз. То есть без, первый раз без протокола, да, а второй раз, протокола. раз протокол Да, То есть... протокол Суда еще не было, по судам пока не еще ясно не было, да. Понятно Сегодня 8 марта, вообще 8 марта это день, когда женщины выходили бороться за свои права То есть поэтому у нас сегодня это прям особый такой момент, что очень символично получилось что... Я надеюсь, я надеюсь, что люди может быть сегодня задумываются об этом Ну, ты знаешь, мне кажется, далеко не все могут, пройдя мимо, так бегло, бросив взгляд, понять, в чем смысл этого плаката. Слушай, как вообще пришла к тому, что необходимо выходить на акции протеста, на пикеты? Как вообще ты стала против режима, когда ты поняла, что страна не туда свернула? Когда я поняла? Да. да наверное, еще в 14 году я это поняла. Сознание, конечно, долго до меня доходило, и были определенные обстоятельства, почему я не могла высказываться. Сейчас ситуация очень резко и сильно изменилась, и я не хочу молчать. Я хочу делать все, что от меня зависящее, может быть, как-то своими, чтобы... своими рисунками пробуждать людей, чтобы они задумались, что вообще происходит. Думаешь, это возможно в текущих рамках? Я... На это надеюсь. Я не знаю, возможно, это невозможно, но я делаю все, что могу. А как вообще знакомые относятся? Знают ли родственники, там, друзья, подруги? К счастью, меня окружают такие люди, которые меня поддерживают. То есть у тебя ни в семье, ни среди окружения таких проблем э -э -э. нет. Мне вот я считаю, мне в этом плане очень повезло, что меня окружают люди, которые против войны. Потому что в данное время это такой некий на человека. За войну-то или против войны. И так получилось, что в моем окружении все люди против войны. Чему я, безусловно, очень рада. Как думаешь, сколько простоишь в этот раз? И расскажи, как обстояли дела в предыдущий раз. и Сколько тебе удавалось простоять? Самый первый раз мне удалось простоять больше часа. Это было возле купленного театра. Второй раз я стояла возле дальше, это возле Макдонуса. Там она постояло где-то минут 30-35. В этот раз, я надеюсь, постоять тоже больше часа хотя бы. Сегодня 8 марта, я надеюсь, что удобственная полиция не так хорошо работает в таких праздничные Ну, а в целом, как вот у полиции на задержаниях? Какое отношение было к тебе? Что говорили там? Mm -hmm. Какая-то грубость, может, была там? Какие-то агрессия? Mm -hmm. ну, конечно, не без этого, все задержания проходили по-разному, в первый раз мне не хотели даже представляться сотрудники полиции, кто у них есть. Во второй раз подошли сотрудники, представились, показали свое удостоверение, все пошло довольно-таки адекватно, как я так сказала. Понятно, ну, спасибо тебе большое, спасибо. я думаю, что от всех, от всех за то, что ты выходишь, за то, что ты не боишься за то, что ты высказываешь свою активную гражданскую позицию. Думаю, сейчас это важно.